На бою ветрам страдания За душевной песней заманю Я гармошку на свидание Гармонист играй, не спрашивай Про любовь мою ведовую Звонкой песни растревожил мне Сердце непутевое Плачет русская гармошка, душа еще сильней. Ты любил, но по дорожку мне от этого больней. Расплелась судьбы, дорожка, ты с другой она милей. И крутит, грустит гармошка, любовь все горячей. А серень в цвету сошла с ума, Тонкая ветка к сердцу клонится, знай, не сможешь, милый, без меня Стану я твоей бессонницей. На заре дрожит роса любви, а душа в разлуке мается. Плачет русская гармошка, а душа еще сильнее. Ты любил, но по дорожку мне от этого больней, Распелась судьбы дорожка, ты с другой анамелей. И грустит грустит гормушка, а любовь все греши. От этого больнее расплелась судьбы. Дорожка а ты с другой, она мили. И грустит, грустит гармошка, А любовь все горячее.